Добрый день, меня зовут Воронович Надежда Антоновна. Я являюсь заведующей хирургическим отделением стационара Швейцарской университетской клиники, врачом-гинекологом и онкологом. Сферой моих интересов является оказание хирургической и консервативной помощи в области э, заболеваний женской репродуктивной системы, таких как наружный генитальный инвентриоз, матки, генитальный параварс, кисты новообразования яичников, женское бесплодие, а также диагностика и лечение новообразования кожи. Буду рада вас видеть в нашей клинике.